Всем привет! Заказал светящиеся колпачки на колесах. Вот так вот они выглядят. Ставятся на золотник, накручиваются вместо пыльников, реагируют на движение, то есть в спокойном состоянии не горят. Предназначены для колес мотоциклов, велосипедов и автомобилей они очень дешевые идут 35 гривен комплект уже с батарейками здесь три батарейки маленьких есть вот такие вот переходнички они накручиваются чтобы подошли на колеса автомобилей видимо на какие-то велосипеды подходит без этих колпачков вкручиваются внутрь Возможно, я не знаю. Посмотрим. Здесь вот стоит такой ограничитель бумажный, чтобы не было контакта. Его убираем. Вот такие вот три батарейки. Закручиваем. И теперь оно уже при стряжке должно срабатывать. Вот видно, загорается. Еще существуют подобные колпачки с фотоэлементами. То есть днем они не включаются я взял самые простые вот так вот снимается пыльник и накручивается просто этот колпачок ну на машине он конечно длинноватый получается торчит вот таким образом есть в интернете и короче и с фотоэлементами то есть когда светло он не загорается я не интересовался сколько они стоят, так как ездить с ними постоянно не собираюсь. Все Когда машина стоит, они не горят. На это я потратил 75 гривен, да. 35 комплект Два комплекта разных цветов. В общем, ездить с ними я не собираюсь, но если какое-то создать праздничную атмосферу, подъехать к друзьям, к примеру, на праздник уже веселым, то приподнять настроение, это поможет.